Как я уже не раз горил, мне часто пишут, какое я имею моральное право поддерживать Путина, живя в Израиле. Соглашусь, это выглядит несколько странно. Хотя с моей точки зрения ругать Путина, находясь за границей, ничем не лучше, даже выглядит как-то подлее. Итак, почему я присвоил себе моральное право рассуждать о судьбах России. Ну вот, например, я служил в армии на российской территории на протяжении двух лет. Из этих двух лет, один год и 9 месяцев я провел на боевом дежурстве. Боевое дежурство – это две смены по 6 часов под землей на командном пункте полка ПВО. То есть 12 часов в день. Без праздников и без выходных. Около полугода я общению с боевым дежурством в одиночку, потому что на моей должности не было замены. То есть получается 24 часа в день. Вместе с нами на КП служили офицеры. Но они приходили на службу на сутки через трое, чтобы получался обычный восьмичасовой рабочий день. У них были зарплаты, отпуска, выработка стажа, а у меня не было ничего. Нет, вру конечно, что-то было, нас бесплатно кормили, выдавали сапоги и портянки, и платили то ли 6, то ли 10 рублей в месяц, я уже не помню. Свободное отнесение боевого дежурства время, мы тоже особо не прохлаждались, а несли службу по хозяйству, Разгребали снег, чистили картошку, мыли столовые и казармы, да еще по молодости получали пиздюлей от дедушек. Но я все это не считаю, я хочу тут отметить только рабочие часы, проведенные на боевом дежурстве. Сколько это примерно получается? Скажем, один год по 12 часов это 4380 часов. Плюс добавляем еще полгода, когда я нес службу круглосуточно, то есть еще 4380 часов. Складываем это все и получается 8760. Там еще всякие были поездки, полигоны, но мы мелочиться не будем. Я не жадный, тем более уже все давно прошло. 8760 часов мы разделим на нормальный 8-часовой рабочий день и получаем 1095, так сказать, трудодней. Сколько там рабочих дней в году, если вычесть все выходные и праздники? Ну 250-280 в этих пределах, правильно? Делим мои трудодни на 270, и получаем цифру 4. Что это за цифра, правильно, это 4 года. То есть если измерять мои рабочие часы нормальным трудовым законодательством, то я отработал на защите российской земли 4 года, и все это в довольно примитивных казарменных условиях, и в принципе совершенно бесплатно. Я даже не знал тогда зачем это делаю, а теперь вот понял. Оказалось, что я зарабатывал моральное право на далекое будущее, которым теперь собираюсь пользоваться до самой своей смерти. И не надо мне говорить, что родина меня бесплатно учила до 18 лет, всех детей любая родина бесплатно учит, а за это родители своим трудом и своей службой. В том числе и мой отец сослужил свои два года, и дедушки оба воевали, и у обоих были ордена красной звезды, полученные во время войны и куча юбилейных медалей, полученных после. То есть ни с какой стороны я никому ничего не должен. И вот вы, все кто любит говорить о моральном праве, вы сами сколько лет, дней или хотя бы часов бесплатно отработали ради своей родной земли. А я отработал, и именно поэтому имею право рассуждать обо всем, что происходит на территории бывшего СССР от Калининграда до Сахалина и от Кушки до земли Франца Иосифа. Ну и про Израиль, конечно, само собой, потому что и эту землю я тоже в армии защищал.